Сегодня у нас очередная встреча, вторая уже в этом году, в этом месяце, Совета Семей. Волнуюсь, потому что очень важный вопрос мы сегодня поднимаем. Ну, как всегда, в принципе. Мы с вами, со многими, точнее, здесь присутствующих, прошли... Еще активацию святочную, где тоже была глубокая работа с пространством, сознанием. Закладывались мысли, образы на этот год. И, кстати, эта работа будет продолжаться. То есть теперь каждый месяц мы будем как помогать формировать те события, которые вы запланировали в том или ином месяце. То есть в начале каждого месяца будем... будем проводить такую встречу для тех, кто идет вот такой активации на целый год. И будем укреплять ваши пожелания, наполнять их новыми энергиями, что-то редактировать. И это будет продолжаться весь год, то есть таким образом мы будем поддерживать э, те ваши планы, мечты, намерения, которые вы сказали в начале года и на этот, на этот год. И, э, как я говорю, будем даже что-то редактировать, потому что может быть, придется это делать. Если бы что-то не учли, что-то добавить. То есть это будем раз в месяц делать. Кроме того, будем проводить обязательно советы семей, потому что это мощный, мощный процесс, мощный инструмент взаимодействия с миром, наполнение его добрыми энергиями, добрыми мыслями, образами. Вы знаете, о чем я подумал? Вот политологи говорят о том, что... Миром управляют 300-400 семей. То есть 300-400 семей, имеющие наибольшие средства, власть, какие-то другие ресурсы. И они как раз вот и формируют те события в мире. В основном они формируют то, что они как бы имеют контрольный пакет акций над человечеством. Вот 300-400 семей, друзья мои. Но у нас больше семей. И наши мысли, образы, они эволюционные. Они связаны с планами божественными. Почему же мы можем отдать инициативу кому-то? Тем, кто желает человечество перевести в другой ранг, в другое состояние. В цифровое, в биороботов. Почему мы им должны отдать? Мы с вами... Имеем вот даже сейчас в нашем, в нашем пространстве, когда просмотрят все те, кто желает поучаствовать в Совете Семьи, это будет более 10 тысяч человек. Более 10 тысяч человек, а где-то, наверное, больше, ну как минимум, больше 5-7 тысяч семей. И это же большая сила. Поэтому мы будем закладывать, утверждать вот эти образы, эти намерения, эти планы, и будем их реализовывать. Так что, действительно, у нас есть реальная возможность в этом году взять инициативу в свои руки и вести уже нашу цивилизацию в том направлении, которым и должна она идти, в эволюционном. Вот такие планы на этот год. Год непростой, год важный. И еще раз говорю, у нас есть реальная возможность, инициативу, перевести на наш путь. И сегодня мы рассмотрим один из вопросов, который становится сейчас особенно важным. Потому что дети определяют будущее. Дети определяют то время и те события, которые будут в будущем. И мы с вами, таким образом, помогая детям становиться человеками, в полном смысле этого слова мы с вами закладываем будущее человеческое, а не цифровое, не цифрового концлагеря и не будущее биороботов. То есть от нас с вами, от родителей сегодня зависит то, какое будет будущее, напрямую через наших детей. И сейчас это понимают и те, кто, в общем-то, желает продолжать властвовать над людьми и вести свои игры, они это понимают, поэтому на детей особое внимание. Особое внимание. Обратите внимание, детские мультики, фильмы, фильмы детские, детские книги, всякие программы, игры. Все направлено на то, чтобы ребенка вообще перевести в какой-то другой разряд, нечеловеческий. У нас тоже есть дочь. Маленькая, и поэтому мы все это видим, все это, э, все это проходит, приходит и к нам, приходится с этим взаимодействовать. Поэтому э, вы видите, какая идет опасность э, с этой стороны. Поэтому нам нужно, родителям, взять ответственность за жизнь наших детей, за судьбу и за судьбу в целом цивилизации. <coughs> вот, э, Шукшина Наталья, она сказала замечательные слова, отступать некуда, за нами дети. И действительно, уже планируется, планируется, и, и всячески уже идет пропаганда о том, что необходимо вакцинировать детей. Но это следующий шаг, следующий шаг к такому же вот состоянию биоробота. Поэтому давайте встанем на пути таких решений. И наши мысли, наши образы будут помогать нам в этом. Конечно, родители э, в большой степени ответственные за свою за жизнь детей были всегда. Это всегда ложилось на плечи родителей. И это, это ложилось э, через те моменты э, беременности, рождения, воспитания, которые они всегда проходили. То есть это мы всегда разбирали с вами, учились этому в нашей академии, мы продолжаем обучать тому, как правильно принимать детей, как с ними взаимодействовать, воспитывать и так далее. Но это, было, это, было, это были общие правила, общие правила, которые мы с вами, кто-то забыл, кто-то не знал, мы с вами осваивали и выполняли свои худо-бедные, выполняли свои родительские обязанности. Но сейчас, сейчас другая ситуация. Сейчас уже есть определенная программа, которая хочет наших детей превратить вне детей, а превратить в биороботов. Поэтому давайте на, в этом вопросе станем еще более мудрее Я в рождении, воспитание детей, и от нас это зависит. От родителей зависит не только, придет ребенок в жизнь или не придет. От родителей зависит и его дальнейшая судьба. А сейчас это особенно, особенно важно. Поэтому не буду много говорить. Я предлагаю на советах своих, на своих семейных советах, то есть своей семьей в доме составить список посылов и наполнить пространство своей семьи, своего рода, теми добрыми вещами, которые будут работать, обязательно будут работать, они накапливаются, они создают ту атмосферу, в которой уже все труднее и труднее проходить античеловеческим планом. И действительно мы видим, как уже те, кто вел эту программу уже испытывает трудности, уже не, не получается многое, поэтому постараются в этом году взять матч, реванш, как говорится, реванш, не матч, а взять реванш э, из-за э, из своих вот таких вот уже э, отступлений. Но мы с вами доведем дело до конца, мы с вами уберем все то, что мешает человеку быть человеком, все то, что мешает человеку быть счастливым. Все то, что мешает человеку жить на этой счастливой планете. И сегодня вопрос о детях. Так вот, на своих семейных советах, на советах семей, это еще мощь, более мощная структура. Несколько пар, несколько семей, можно и, не обязательно семейные, можно собираться приглашать и не семейных, можно одиноких, лишь бы они не отрицали ценности семейные, были не против семьи. То есть семейные ценности должны звучать, на них опора, на них энергия. Потому что семейная пара, пара мужчин и женщин не обязательно в составе семьи. Просто мужчина и женщина в паре – это мощнейшая сила, огромная сила. И вот эту силу нужно направить в нужном, в нужном векторе, на нужный путь. Этот путь как раз на… мы каждый раз в каждом совете семей Два раза в месяц, вот каждый два раза в месяц, в воскресенье, для мы проводим такие советы семьи. Это я объясняю для тех, кто первый раз сегодня включился. Друзья мои, закладывайте свои планы, свои планы, конкретные планы по реализации каких-то своих мечт, каких-то желаний, каких-то достижений и материальных и, все, и всяческих. Это все для укрепления, это будет укреплять нашу счастливую жизнь. Потому что наверняка вы в своих планах вы не будете закладывать какие-то античеловеческие, антисемейные программы. Конечно, все будете закладывать доброе. И вот это доброе, оно будет шаг за шагом, капля за каплей, решать общую задачу, ту, которую мы с вами ведем. Чтобы не 300-400 семей, которые э, с, э, взяли богатство на протяжении э, веков, а те, кто действительно имеет большое сердце, большую любовь, любовь к, э, к людям, к миру, к земле и желают жить счастливо. Вот эти семьи должны определять э, будущее, а не кто-то. И, и это зависит от нас. И в большой степени зависит от нашего состояния, от нашей позиции. Каждому необходимо вот эту позицию определить. Уже нет, нет, сомнений, нет сомнений, что э, вот это, то, о чем я говорю, это происходит. Уже нет сомнений. Маски сорваны, все понятно, все открыто, все материалы доступны. Если у кого-то есть еще сомнения, поинтересуйтесь. Но дело не в этом даже, не в этой информации а в том, что действительно, посмотрите на жизнь детей, она становится неуправляемой, она становится не совсем человеческой, она становится опасной для детей, а ведь дети – это наше будущее. Итак, я предлагаю сейчас выразить наше намерение. Сегодня я один, сегодня я в Москве, Диана там, в Сочи у нее сегодня как раз с Ангелиной, они сейчас в одном мероприятии участвуют, и она не может присутствовать. Но она, как сейчас модно говорить, квантово, то есть энергетически с нами. Так вот, что можно сделать? Конечно, надо начинать с себя. Надо начинать с себя. Родители... Поймите, какое наше состояние, какие наши мысли, какая наша позиция, от этого зависит судьба детей. От этого, того, что в нас. Не они сейчас формируют. Дети до определенного возраста, до 16, 17, 18 лет, они полностью находятся в поле родителей. И от состояния этого поля зависят их шаги по жизни. Улицы говорят, школа ⁇ это вторично. Все это вторично. Все формируют родители. Итак, я буду зачитывать посылы. Друзья, настраивайтесь. Свои сердца, солнышки, настройте. Расслабьтесь, настройтесь. И мысленно... Мысленно или вслух, если у вас такая есть возможность, повторяйте за мной эти слова. Я буду читать медленно. Сегодня мы пойдем таким путем. Прошу вас настроиться. Сердце солнца звучит, освещает всех вас. У каждого есть свое солнце. И у всех нас одно большое солнце. Солнце любви человеческой любви. Мы выражаем чистое намерение, чтобы родители заранее тщательно готовились к зачатию, к беременности, к родам и последующему воспитанию детей. Мы эти посылы делаем, как законы, как принципы, на которых строится жизнь. Пусть каждый родитель действительно готовится тщательно. Это, это не просто в его силах, в силах, это его обязанность. Как сказала мудрая Анастасия, Преступно рожать детей, не подготовив пространство любви. Так вот, это пространство надо готовить. Мы выражаем чистое намерение принимать в свою жизнь детей как высших существ, пришедших для выполнения своей миссии. Не для того, чтобы нам обеспечить старость. Это будет, если мы правильно их примем. А для того, чтобы они выполнили свою миссию, они не наша собственность. Они пришли для выполнения своей миссии. Это нужно понимать. Не собственность они а наша. А мы как проводники, которые приняли их, все создали условия для их роста и развития и отправили в путь для выполнения своей миссии. Вот это нужно четко понимать. Мы выражаем чистое намерение родителям быть в каждый момент времени более свободными. Это очень важно. Иначе откуда дети возьмут ту внутреннюю свободу, и мудро давать детям свободу. То есть ты не можешь дать детям истинную свободу, если ты сам не имеешь этой истинной свободы. Если ты раб, не можешь дать им этого. Надо выходить из этого рабского состояния сознания. Это важный момент, вот то, что прозвучало о свободе. Потому что те ограничения, которые накладываются сейчас на нас и на детей, и хотят их вакцинировать, и то, это все, это наша, проекция наших ограничений. Это мы ограничивали своих детей. Мы им не давали свободу. Если бы мы изначально были свободны сами и давали истинную свободу своим детям, не распущенность, а именно свободу, то никто бы нас не ограничивал. Не было бы этих все, всего того, что в мире происходит. Мы выражаем чистое намерение убрать излишний контроль и ограничения со своих детей сначала. Раннего детства. То есть мы используем сферичное время, многие уже знают, что это такое. То есть мы уходим в то прошлое, в свое, в, во времена зачатия, во времена беременности, родов и последующего воспитания туда. И мысленно убираем все, весь излишний контроль, ограничения, которые мы давали детям. Просим прощения у них за то, что мы ограничивали их свободу, тем самым были, мы ограничили свободу и свою. И это, в конце концов, породило несвободу, которая сейчас существует в мире. И вот мы, еще раз говорю, уходим в то, просто это метод, который используется на потоке жизни, и там меняем ситуацию, и оттуда закладываем свободу. С раннего детства детям, мы даем мы просим прощения мы благодарим их что они все выдержали вытерпели все наши издевательства над ними и даем им свободу и они уже поверьте они вырастать будут уже более свободными ну а главное вы сами осознаете это и тоже примите в свою жизнь свободу У детей мощная иммунная система. И все вот эти события, двух лет ковида, расстранения ковида на Земле, говорили о том, что дети болеют очень редко и легко переносят. То есть они самостоятельно могут перенести все эти невзгоды. Их организм готов. Они пришли с мощным иммунитетом. И поэтому их вакцинировать нельзя. Вакцинирование детей – это акция, направленная на превращение их, постепенно превращение в биороботов. Поймите это, уважаемые родители. Мы выражаем чистое намерение запретить вакцинацию детей, а взрослым делать ее добровольно. Мы выражаем чистое намерение не допустить превращение детей в биороботов и запретить производить эксперименты над детским сознанием. Придумываются разные программы для того, чтобы детей втянуть в какие-то... Через игры, через онлайн разные программы втянуть вот в этот эксперимент изменения сознания. Надо это запретить. Это должно быть строго контролировано. Это должно быть тщательно проверено. А здесь полный произвол. Мы выражаем чистое намерение, чтобы у наших детей была полная свобода и счастливая жизнь во все последующие годы. Закрепляем все, что мы сказали ранее. Мы выражаем чистое намерение, чтобы дети знали и уважали, и развивали историю и традиции и культурное наследие своего рода, народа и цивилизации. И родители помогали им в этом, становясь такими же. Опять еще раз говорю, через родителей вы сами становитесь культурными, образованными, изучаете историю, наследие, историческое наследие. И у вас, ваше наполнение всем этим передастся детям. Детям можно дать только то, что имеешь сам. Вот и посмотрите, какое, что вы им даете, что вы несете в себе. Наполняйте себя, развивайтесь. И тогда у детей будет действительно то будущее, которое вы хотите. А то вы хотите, чтобы они были счастливы, а сами несчастны. Мы выражаем чистое намерение, чтобы дети во все времена и в любых обстоятельствах имели, имели и развивали связь со своими тонкоматериальными и божественными аспектами, и были людьми земными и космическими. И родители помогали им в этом, становясь такими же. Многие родители до сих пор отрицают наличие каких-то там тонких тел, там -то, какой-то жизни там запредельной. Они только материально живут. И они это закладывают детям. И к такому хотят привести все, все общество, к такому ограниченному, материальному, потребительскому состоянию. Поэтому, родители, снимите крышу, откройте небо для себя. Станьте духовными, станьте образованными, станьте культурными. Знайте историю, не будьте перекати поле. И тогда дети будут следовать за вами. Уважаемые родители, еще раз и еще раз говорю, все в наших руках. Мы выражаем чистое намерение, чтобы родители воспринимали де детей как своих учителей и учились новым эволюционным знаниям, которые они приносят. Часто можно услышать, как ребенок рассказывает родителям, что-то такое, что он там помнит из прошлой жизни. И из того, что он, вот как сейчас э, я смотрел ролик, девочка вспоминает, как она жила в том мире, а родители ее начинают останавливать. Да ты что, ты придумал, Это фантазерка, ты не учатся, а закрывают у них эти способности. Вот так ограничивая детей, мы ограничиваем себя. И таким образом ограничивается общество. И нас уже начинают и извне ограничивать. Мы выражаем чистое намерение, чтобы проснулась совесть у большес... у... и божественная суть у чиновников всех рангов, которые принимают решение уничтожения человеческой человеческой расы и создание поколения биороботов. Пошлем им посыл всем тем, от кого зависит все то, что творится в нашей стране и в мире в целом. Руководители всех рангов, которые принимают такие нечеловеческие условия, нечеловеческие решения, чтобы у них проснулась вот эта божественная суть, чтобы они подумали, как они будут смотреть в глаза своим потомкам, которые скажут, вы жили в то время, когда все и произошло. Так давайте, друзья, каждый задайте себе вопрос такой. Я все ли делаю для того, чтобы этого не допустить? У нас есть мощнейший инструмент. Совет Семей. Создавайте Советы себе, Утверждайте. Утверждайте эти посылы. На основе этих посылов свои. Но утверждайте позитивные. Утверждайте положительные. Убирайте страхи. Убирайте, тем более, панику. Не бойтесь ничего. Сейчас есть реальные возможности держать свое тело, здоровье в хорошем состоянии. Все есть для этого. Занимайтесь, развивайтесь. И показывайте пример детям. Хороший, добрый пример. Благодарю вас, друзья. Благодарю. Творите. Творите судьбу свою, своих детей и нашу общую судьбу. До свидания.